Друзья, всем привет! Ну, интересненькая тут работка зашла. Она вроде небольшая, чисто визуально, пока смотришь. А по факту, сейчас покажу, чем тут будем заниматься. Из того, что имеется. Замененная дверь, недорихтованное крыло. Тут есть блик около лючка. Сверху есть небольшой бличок. Лючок не попадает в этой зоне хотя по факту он стоит на месте, но там слышно, да? Дальше у нас все вверх нормально. Здесь кусок порога вставлен. Ну, так вставлен, как бы не, не могу критиковать, не хочу точнее критиковать чужую работу. Ну тут есть, короче, что пододелывать чутка то есть шов доточить и под подолово запустим, потому что ну, не хочу тут зашпатлевывать, не так уж это дорого олова добавит. То есть запустим подолово Также унитрек надо подкрасить, не весь, а чисто вот эту вот зону, зону с краю, где тут что. Чуть-чуть проводку, пробки повытыкаем. Еще сейчас досмотрим внимательно где что нам надо доделать здесь надо вырезать форточку потому что резинка настолько дубовая она вообще ну, никак не отворачивается окрасить а будем делать точнее будем дверь крыло переход под вопросом потому что цвет тут сложненький LE цвет ну, по-своему сложный и вот тут есть скол то есть из-за этого скола будем затягивать всю стойку этот крас под, под локировку после того как сделаю краску солью посмотрю ну вероятность 90 процентов что дверь надо в переход затягивать чисто из-за цвета бампер ясен пеньше вообще в плохом цвете его не трогаем теперь дальше по объему задач у нас крышка торчит это мы уже чуть-чуть ее покрутили торчит крышка тут торчит крышка вот тут на Почти сантиметр тут в принципе почти ровно для Форда но у нас крышка стоит получается перекошенная вот так вот за крышку поправить все зазоры по машине этот борт целый но все зазоры кривые тут не сходится тут завалено вот здесь прыжок идет то есть но ну, это чуть на потом после покраски но ну, тоже позаниматься тут крыло выступает Тут вроде нормально. Тут снизу нормально, сверху дверь торчит. Тут снизу дверь завалена, тут сверху дверь торчит. По мелочи, по мелочи. Но на день работы еще дополнительно натянется, наберется. По морде. По морде у нас губешка серебристая. Низочек вваленный. Начернить весь пластик. Снять наклейки. И, возможно, сразу будет полная полировка. Но это еще не точно. Это мы посмотрим, как там обсудим. То есть она должна быть, но сразу ли будет или нет, я точно не скажу. Постараюсь добраться до некоторых умятинок, которые имеются. Но, опять же, не весь набор у меня инструмента ПДРовского. Так, чтобы я везде мог залезть. Ну и посмотрим, где-то цадка, где-то царапка какая-то. То есть поподкорректировать. Попробовать вдруг получится Начнем мы с Разборки Бампер сейчас сниму, скину Фару вытащу Попробуем Разными способами Я еще не, не залазил, не смотрел Но стекло надо резать изнутри Попробуем красиво вырезать стекло Так, чтобы ничего не повредить Ничего не поломать Но оно нам мешает Снаружи резать с нельзя Потому что умрет резинка а отдельно форточка очень дорогая Ее еще попробую найти а, и надо извлечь отсюда лючок. Скинул бампер, скинул фару, прям замечательно разбирается, аж приятно. Крышку снял, винт выкрутил, щелк, щелк, бампер мелких саморезиков выкрутил, все снялось. Нравится. бывает просто машины, с которыми долбишься вот, с одним бампером час и проклинаешь производителей. Тут, тут, тут, тут пока все нормально. Вытащил лючок. Значит, что у нас есть по лючку? Ну, как и предполагали, изнутри заглянули. Тут внутри вставлена вот так вклеена а, пластиковая распорка к основному металлу внутреннему. И вокруг этой распорки-то и крутануло все. К вот этому ребрышку глобально доступ есть, но рядом сразу вот так проклеена пластиковая вот эта хреновая. Отрезать ее не буду, хотя были мысли срезать. Постараюсь, чуть-чуть крючками поддавлю, как залезу. И тут, по-любому, тонкая протяжка шпакла. Здесь же дальше усилитель. Четко прям видно, как он вклеен, усилитель. И вот по нему его и ломанул. Опять же, под сам усилитель я не залезу никак, чтобы отрихтовать. Я смогу только поддавить вот эту часть, которая открытая у меня. И опять же, тонко будет протяжка шпаклом. Ну, никак. С я сюда лезть не буду. Тут есть доступ. Вот спокойно я туда рукой по вот эту зону залажу. То есть выдавлю все крючками. С поттером будем работать. Вот здесь доставим на место плоскость. Благо, тут все целое сюда не надо лезть. То есть тут надо просто с дверью сравнять кантик. Чуть-чуть затопить плоскость. Потому что она куда-то выгребла вверх, выплыла. И оловом приступать работать. Почистить. Короче. Короче, работаем. Еще из того, что нашел, крючками надо выдавить. А тут пупы, как обычно, он, скорее всего, под усилителем. Ну, нет, вы знаете, мне повезло. Но не под усилителем, он под виброчкой. Мы вибру отогреем, отклеим, выдавим. Потому что дверь пойдет под мокряк. Ее же надо сделать под прибор. А дверь вся в идеале, кроме вот по той одной точке. Так, достал набор. Сделал себе импровизированную лампу, поставил четко видно мне, не знаю, как в камеру попаду, не попаду, где линия отогрел, оттянул это вибру, типа вибру остался чуть-чуть клеевой слой Серега помнишь эту штуку? Вот она только сейчас пригодилась, почти год прошел это такой же состав, которым вот это вот приклеивается пленка внутри это он в большом количестве мы им сейчас вот так вот соберем вот там остаток Потому что этот остаток мешает в поиске, в конкретном, точном поиске ямки. Здесь убираем все. Мы потом на место вибра приклеим. Это не проблема. Но лучше убрать сейчас отсюда, чтобы оно нам просто не мешало. Серега, пригодилась штука, спасибо. Она даже не клеит. Теперь... Подбираем что-нибудь из крючков. Подлиннее, потоньше, поострее. По... Короче, сейчас будем пробовать. Я не уверен, что я смогу вам точно показать, что у меня там получается в процессе. Но мне надо попасть в эту точку. Ну, в камеру я ничего не смогу показать. К сожалению, ее... порчика нету у меня не хватает четкого упора я получается давлю вот сюда и хотя можно попробовать в этом но она жиденькая а растяжек у меня все еще один укольчик в точку и будет отлично есть получилось она была где-то вот тут и так по лампе сейчас проведу плавненько мягенько все я реально даже сам теперь найти не могу хоть что-то но сегодня уже получилось так, теперь переходим к вот этому месту ну тут так идеально не получится потому что клей держит а давайте приклеим на место шумку эту вибру приклеим прокатаем сейчас прогрею еще укатаю и переходим на крыло дверь а дверь еще нельзя снимать надо отрихтовать кант так ну, тут тоже под шпатлевание. очень хорошо есть чуть-чуть плавуночек, именно где клея вот начинается, ну, переход с клея на плоскость. Не могу оттянуть. И вверх. Вверх выдавил прям получилось. Хорошо. Сейчас надо примерить, понять, что у нас с лючком, почему он так заваливается. То есть, это, это же, как говорится, неспроста. И заниматься дальше железом. Уже. Работаем с пчелами в улике. Ну, как есть пришлось снять мне горловину чтобы нормально долезть поправить пришлось ломать кант лючка тут ломать кант лючка здесь сами упоры я еще не разжимал, потому что мне нужно то есть он становится, защелкивается все. уже никуда не елозит уже закрывается вот так, вот этот зазор я сейчас попытаюсь конечно сдвину чуть-чуть но форму я уже выставил мне уже условно нравится. Этот зазор, я так думаю, попытаюсь выставить. Тут у нас есть упоры, чтобы не этот загинать и ломать. А есть упор лючком. Я его вижу. Я, наверное, сейчас чуть-чуть его просто горячим этим паяльничком подплавлю, чтобы можно было поймать вот этот сдвиг. Но я откровенно не понимаю, как он может. Допустим, убираться тут, если вот эта штука, она же тоже имеет здесь ограничения И она должна чисто теоретически ну, полноценно себя ограничивать от сдвижения. То есть он ни влево, ни вправо уже никуда не двигается. А при закрытии, ну, очки и тапочки. Очки и тапочки. сейчас мысль вслух. Ух ты. Если я его сдвину туда, чтобы тут вдруг не образовалась щель. И он не телепался лево-право Вот что меня еще чуть-чуть пугает Ну попробуем Обратно, если что, всегда могу вернуть На. Паяльник все именно порешал Я доволен Я доволен, что у нас Лечок уже стоит на месте Теперь Приступаем дальше И дальше Сейчас нужно взять рубаночек Проявить себе плоскость Посмотреть, где основные шишки Сразу их позабивать почистить до металла и а там посмотрим будет нужен тут вообще споттер не нужен то есть нужно сначала пробить плоскости 80 кубитрон короткий рубанок мерка 70 на почти 200 пробиваю себе плоскость мне нужно глянуть мне нужно скажем так, вот это, да. Шишка, шишка, шишка, шишка. То есть их нужно подсадить. Чем -то, чем -то. Отлично. Споттер все-таки нужен. Вот тут чуть дернуть надо будет. Но тут уголок не уверен. Скорее всего, из олова его будем чудить. Есть. Тут почищено. Остальное надо дочистить кораллом. То есть сейчас именно не выбирается из самых глубоких ямок это и хорошо, я их четко вижу ну, дочистить придется конечно торец подчистить еще и сюда уйти сразу, потому что тут я поработаю оловом отдельно а здесь оловом отдельно, мне нужно сначала вывести торец под закрытую дверь поскольку дверь сейчас настроена, я выведу торец прикрою, все из олова тут вытащу, сниму дверь и потом пойду туда заниматься оловом это как бы отдельно, порядок примерно себе такой нарисую торец оловом, уголок готовлю вывожу плоскость под шпатлевание шпатлю, оно пока сохнет, занимаюсь оловом там, выведу плоскость тут, может еще там что-то протяну второй раз вырезаю форточку здесь накидаю на олово чуть шпатлевочки протяну, потому что олово по-любому надо прошпатлевывать, особенно в изгибах, я же его не выведу, не вычешу идеально пока вырежу форточку то есть у меня за сегодня должно все Загрунтоваться и уже сохнуть так, чтобы быть готовым к перетирке Отдельно много времени уйдет на внутрянку Потому что там чистить, там грунтовать, сушить Раскладывать шовные герметики Отдельно потренируюсь, покажу шовными герметиками Потому что у меня с этим есть огромная беда Беда, потому что не могу сделать вот так, как на заводе По-красивому именно то есть будем тренироваться, пробовать. Как раз на это уйдет ну, день, скажем так, потрачу день, пару туб герметоса. Что-то поищем, что-то посмотрим. А, и краска. Пока что ждет краска. Сейчас выходные. Ни колористы, ни склад мне не может ответить, а у меня нет кода. Код закрытый. А, именно по этому цвету. Пока что. Короче, не будем время зря, терять. Будем заниматься тем, что есть. Дверь надо снять до металла. Снять резинки, с все эти штуки, отмыть. Есть чем заниматься чуть наперёд сразу зайду очень много постоянных вопросов и они почему-то не заканчиваются как так почему ты кладешь шпатлевку на голый металл почему так почему не на эпоксидный грунт почему не на наполнитель объясняю открываете ТДС-ку материала которым вы работаете и в ТДС русским по белому ну или на краях английским по белому написано на какие поверхности можно наносить конкретный материал так вот во всех шпатлевках Написано, что можно носить на старое лакокрасочное покрытие, старое лакокрасочное, не ремонтное, лакокрасочное заводское старое, на голый металл, там, на дерево, на алюминий, это уже от направления шпатлевки зависит. Голый металл прописан в ТДС, поэтому мы шпатлюем на голый, но обязательно чистый металл. Это важное условие, что чистый голый металл, без ржавчины. Поэтому тут спокойно, я буду шпатлевать на чистый голый металл. Здесь я не буду расшлифовывать все в ноль снимать. Не имеет смысла по двум причинам. Первое, все равно шпатлюется будет толщина. Второе, толщину я тут уже не спасу, потому что тут идет небольшой ремонт. И мне делать переход по, по цвету надо в растях уходить. Поэтому снимать тут до голова ноль, как бы тут понятно, что я все крашу в стык к бамперу. Но вот туда мне уходит переход. Поэтому тут я прошпатлююсь тоненько, перетрусь. Тут прошпатлевана будет вот эта вся зона. Смысла снимать до металла? Именно это нет. Дверь, да, есть смысл снять до металла. Во-первых, там уже ничего не шпатлевается, потому что все ровное. Во-вторых, там ее всю можно сделать под толщиномер в прибор. Тут же, ну что толку делать? Человек ткнет вот сюда толщиномером, а тут толщина шпатлеванная. И шоу поменяется того, того, что он тут ткнет, а тут толщина типа заводская. А дальше все равно накрыто лаком, толщина будет увеличиваться. То есть нужно... Примерно прикинуть, где будет ремонт, где он будет заканчиваться, чтобы понимать, где делать лишнюю работу, а где лучше бросить. Так, сейчас еще подочищаю тут ямки. Ямки, канавки. И берем что? Берем споттер. Споттер надо что? Почистить. После мы работали и не почистили. Пилотик. Ну, это не мой. Но пилотик. Сейчас пройдемся по самым-самым ямам. Ох, как хорошо берет, когда чистое все. На минимуме. По импульсу. Так, я сейчас его углы подтяну так. значит когда хорошо зачищен металл на самом коротком импульсе не прожигает липнет так что еще попробую оторви а когда хреново зачистишь металл то не приварится то отскочит отстрельнет Сейчас что мы сделаем, чтобы посмотреть. Той же восьмидесяточкой, но уже много. Сейчас сделаем чуть проще и чуть быстрее. Выровняем напильник. Он нам покажет шишечки. Мы шишечки... Рассадим. Есть. А по ямочкам еще пройдемся. Поставил на место. Тут по зазору, тут по зазору, тут по зазору. Не знаю, что там нижняя петля была сильно высоко задранная и замок. То есть собрали так вот там, Накинули, да и все. То есть по двери все нормально, все сходится. Там тоже все, в принципе, более-менее Терпимая, я правда не врублюсь Ну, тут я уже ничего не сделаю Вот тут зазор очень махонький То есть он сверху был махонький Я сейчас дверь снизу подвинул Он есть махонький Часу даю вперед Ну тут вперед сдвигать некуда Как-то мне непонятно, вот этот момент Я не уверен, что тут вообще огромный зазор А тут тоже небольшой И тут огромный Класс, Форд, ты меня удивляешь А тут получается небольшой вообще маленький теперь и этот получается самый большой среди всех сейчас попробуем дверь еще сдвинуть чутко. капец фордяки кривые прошел еще два раза в круг тут ну, на децел уменьшил насколько смог То есть дверь уже ближе не двигается тут чуть-чуть стало лучше но все равно вот эта плоскость я не понимаю как ее надо будет выставлять если я тут откручу на петле Запущу вовнутрь. Крыло тогда не будет совпадать. Надо отпускать крыло срывать. Вообще жесть. Просто реально жесть. А крыло там... А крыло там. А крыло где-то там. Тут пол полмашины, походу, надо будет разобрать, чтобы настроить ему зазоры. Ну да, тут там винты. Это клипсы ломать. Ох! весело, весело зашибись а тут крыло прикручивается к кузову вот так ага. а, ладно будем исходить из того, что пока есть зазоры по передку уже на потом оставляем у нас тут получается форма в общем-то даже и ничего не хватает контакта ну, как мы сейчас нарисуем оловом. Вычищаем вот тут все хорошо до металла, чтобы сразу можно было сюда кинуть олово. Этим займемся отдельно. Еще момент. Не могу вот тут залезть, ничем почистить нормально. Только пескоструй. Хоп! И чистенько. Рекомендую. В России это русский мастер делает что-то подобное. У нас просто китайцы надо искать. Но вещь хорошая. Редко нужна без полевой пескоструй. Но когда нужна, без нее никак. Все, шов чистенький. Можно гарантировать, что там все будет хорошо. Как она туда вообще ссыпается, я не понимаю. Но огонь огонь и самое главное пыли нету паста для лужения у меня хельдер, есть у дюрта еще у кого-то но женя нам показывал на этой пасте когда семинар был у нас поэтому я на ней и буду делать рано это зачистил точнее рано намазал надо дозачистить вначале я, как я говорил сейчас делаю угол первым делом угол потом снимаю двери и надо заниматься внутрячком салфетка И поехали зажигать, так сказать. Пасту лучше наносить чуть шире, чтобы потом не оказалось мало ее. Теперь брусочек. Ну-ка сейчас прикроем, посмотрим угу, Отлично Отлично, мы вышли четко В плоскость Есть что точнуть Уголочек и даже у двери надо будет отогнуть ну, Вот так будет по форме Сейчас оно тут все остынет Я Что я Я пока почищу дальше Тут все остынет чутка почистим с тыла сейчас точнем чутка по плоскости Теперь, поскольку форма у меня есть, кант у меня есть, дверь можно скинуть, она нам не нужна. Доработать тут и зашпатлевать эту зону. Дальше заниматься, допустим, там, чтобы зря время не терять. Олово хорошо обрабатывается кубитроном 80-м, прям замечательно. Поэтому там, где невозможно подлезть машинкой, дать какую-либо форму, можно залезть вручную наждаком поправить. Итак, что мы имеем? Поверху шпатлевать не вижу смысла. Тут чисто грунтану, потому что все стерлось, даже не пробилось еще нигде, уже ровно бьется. Здесь надо протянуть, конечно. По протяжке тут волокно здесь класть некуда. Тут чисто наполняющий, мелкозернистый, все закрою. Оловом полностью шов прошел. Все нормально, похватило мне место. Здесь у меня получается только верхняя часть. Потому что вот эту полку, она походу из фольги сделана. Ее коречит, когда я лудил, нагревал, такими просто горбулями, что ну, жесть. То есть оловом сюда я лезть не буду, иначе я сейчас тут наплавлю. Сейчас стекловолокно накидываю, аккуратненько растягиваю. И универсалочкой доравниваю, потому что тут кривое все. Полностью вот эта вся часть, она вся кривая. Тут пока подшпатлевал сохнет, дошла очередь до форточки. Форточку заклеил изнутри скотчем бронированным. Сейчас постараюсь сидеть так камеру, чтобы вам было видно. Скотчем бронированным заклею форточку, чтобы не повредить черное вот вот заводское... Не знаю, как этот пиктограмм черный, как их назвать, хрену знать. Думал, чем попробовать. Попробую пневмопилой. А, здесь бы было неплохо, в принципе, реноваторы, вот эти вот м -м, вибрационные лезвия. Но у меня его, к сожалению, сейчас нет. И купить быстренько смотаться, у меня тоже сейчас возможности нет. Поэтому попробую вдоль, вдоль металла so <laughs> будет смазать его. То есть лезвие запускаю на полную глубину туда и веду вдоль металла. Металл тверже, чем резина, поэтому оно вдоль металла скользит и ничего нам страшного не делает. Да, надо чем-то мазать. Есть! Форточка у меня в руках. Целая невредимая. Конечно, единственное, что пострадало, это клипсы направляющие. Но тут уж, увы, я не смог бы их спасти. Сейчас посрезаем. Ух ты, как запилено. Ну ладно, это не проблема. Все равно тут красим, подкрасим. Надо подумать о реноваторе хорошем. Мне кажется, им бы было получше. Получше в плане не было вот этих пострадавших. Здесь вот. А так пилка длинная. Я же не чувствую, насколько она точно зашла. И тут, ту ту ту ту тух -ту что, подгрунтуем, сейчас сделаем. Все, пока я выпиливал, минут 40, наверное, прошло, там уже все точно высохло. Сейчас повыдуваем говно изнутри и будем готовиться к грунтованию. М да, хорошо приклеен. Тут у меня готово подгрунт. Тут мелочевку пробежался, поры позашпатлевал. Попротягивал еще на одну перетирку, замотовать весь этот прорыв и в принципе я сейчас загрунтуюсь но думаю пока сохнет пойду позанимаюсь момента с переднего бампера снять вот эту серебристую она поцарапанная под этот Думаю, блин задний так классно снялся сейчас и передний угу. болт вот таких три штуки с одной стороны таких же три штуки с другой стороны час у меня ушел на то чтобы все это открутить час это все держится передний бампер А? Я в шоке. Форд, мать вашу, вы чем там, сука, думаете? Так причем к половине из них не доберешься по-человечески, потому что раз, два и три. И к этому раз надо залазить аж вот отсюда, колу Очень удобно. Молодцы. Снял и поржал. Они эту херню приклепали. Ну ладно, хрен с ним. Как бы уже благо все снято. Надо ее теперь отстрелить, отсверлить снять и быстренько подчухать, подогреть, подчухать. Ее тоже надо загрунтовать. Мы ее пустим в открас, потому что она подмятая. Тут у меня все готово под грунтование. Теперь проходим кислотными салфеточками по открытому металлу. Еще одно очень удобное их применение, в том что мы не пшикаем на лишнее да, с пистолета. Но металл защищаем, прикрываем его. Короче, классная штука для этих дел. Самое оно. То есть то, что на шпатлевку мы там чуть мазанем, это не страшно. Это тот же принцип, как у кислотного грунта. Много гораздо удобнее, быстрее, правда, чутка дороже. Все, идем разводить грунт грунт буду разводить темный грунтовать так целиком сделала я отворотики и скотча чтобы не было жесткой линии и грунтуем первый слой прямо под них, это уже второе я буду накрывать чисто там где мне нужно второй и третий 15 минуток слои подсохли теперь смотрим где нам надо больше налить, а где меньше смотрим это сейчас, потому что после второго слоя уже может быть не видно, где нужно положить третий. Второй я кладу сейчас почти на все. И третий кладу только там, где зоны сейчас впитывания материала у меня идут. Залил в стекло, что называется. Все, теперь сушки. Но тут сушки будет, получается, суббота, воскресенье. Краски еще нету. Это даже и хорошо. Пусть стоит, чем дольше постоит, тем лучше этому элементу. На этом на сегодня пока что заканчиваем. Посмотрим, чем займусь завтра. Наверное, дверь расчищу. Зазоры погоняю по той стороне. Пройду багажник попробую выставить. Попробую краску. Мне скинули код краски итальянца. Именно этот код. Я сделаю выкраску. Посмотрю, что получается. Сделаем вместе ее. что, будем ее заканчивать уже. Всем пока. А теперь немного показательного для тех, кто спрашивает, чем ты занимаешься целый день, что типа ничего не снимаешь, времени особо нет. Реально, вот этой, допустим, машиной занялся чисто я. А, бывает просто куча работы, которой чуть-чуть делаю я, основную часть делают пацаны. Ну вот, допустим, сейчас покажу так вкратце, да, чем вообще мы занимаемся в течение дня. То есть я сегодня подготовил вот это все, что делали. Также. Помог. Я грунтуюсь. Я грунтую и чужие элементы по пути. Тут делаю накладка переднего бампера. Принял две машины в работу. Там часик, там полчасика. Это на мойку пошло. Вот машина в работу стоит. То есть ее я не буду снимать, потому что пацаны занимаются. Тут задний бампер. Заднее левое крыло. С рихтовкой. Вон умный консилиум собрался. То есть капот Под ноль Внутрянку мы не делаем Ну как мы ее подкрашиваем Ровно по гермитосу От своего шоу Ну так подвыстучи чуть-чуть Я же тебе говорил что изначально Мы его подравниваем Только внутрянку не ушатай Резиновым молоточком Тук-тук-тук Отсюда на проставочку поставили То есть вот тоже можно было бы снять, потому что было очень интересно. Ну, Этим не я занимаюсь, тем не я занимаюсь. Тут бампер от этой же машины, он у нас давненько валяется, он с ремонтом был. Не помню с какой стороны. Тут вот проварено все. Ну и так как бы каждый день, целый день по кругу. Там одно, там другое. М-ку никак не закончим. Чего у нас? В камере у нас полный чок стоит. Короче, не скучай. И так каждый день. И на улице еще три машины. Вот. Сейчас уже по времени полдесятого вечера. Можно сказать, что на сегодня мы заканчиваем. Хотя еще стволы помыть, переодеться, искупаться. Шрот. Тоже все в работу. Некогда. Попросту некогда. всем пока.